Здравствуйте, дамы и господа. В этом уроке мы с вами разберем систему с нашего форума стратегию под названием Рыбалка. Она является крайне популярной. Тема этой стратегии набрала уже более 100 страниц намного больше. И меня попросили сделать в связи с ее большой популярностью и в связи с тем, что у меня есть неясные, не до конца ясные. Некоторые моменты а меня попросили сделать ее видеообзор, ну, собственно, который вы сейчас и наблюдаете. А в чем ценность этой системы? Ценность этой системы в полуавтоматизации, я бы даже сказал практически полной автоматизации, а так как вам нужно применять только различные настройки к советнику, который идет в комплекте с этой стратегией, а все остальное он сделает за вас сам. В том числе и сам войдет в рынок при наличии нужных условий. Вам нужно будет только принимать решение о том, как долго держать позицию, насколько выставлять большой стоп-лосс, цейк-профит. Все остальное система сделает за вас, в том числе и ведение сделки и доливки. Но ну, об этом мы поговорим чуть позже. Система направлена на то, чтобы взять от, движения, от движений, которые возникают на рынке, максимум. Это ее основная цель. Но если вы из тех, кто относится к рынку крайне-крайне настороженный, всегда берет совсем небольшие цели, то, в принципе, вас никто не заставляет держать позицию долго, сидеть в ней долго, можете взять какой-то минимальный профит, об этом мы поговорим и выйти из позиции. Но тем не менее стратегия позволяет брать от рынка максимум и именно в этом заключается ее основная ценность и на это я рекомендую вам обратить внимание. Итак, каковы же характеристики нашей стратегии? А прежде всего валютные пары могут использоваться практически любые. Ну на данный момент ветки на используются Пары, список которых вы можете видеть на экране. Их 20 штук, перечислять я все не буду. Это, в принципе, всем известные валютные пары и немножко таких пар второго эшелона, скажем так, которые не все торгуют. К примеру, евро-австралийский доллар или доллар-датская крона. Таймфрейм, приоритетный таймфрейм D1. В принципе, так как стратегия будет управляться в полуавтоматическом режиме, то есть вам раз в день нужно будет проверить состояние рынка, поменять, возможно, какие-то настройки, то я не вижу вообще какого-то смысла лезть на маленькие таймфреймы. Зачем? В любом случае, советник за вас постоянно следит за рынком, в случае чего там произведет нужные действия. Но для любителей, скажем так, для тех, кому скучно, возможно применение этой системы в том числе и на H4 и на H1. На четырехчасовых и на часовых графиках. Но немножко нужно будет подкорректировать параметры индикаторов. Но мы же будем рассматривать примеры для D1, все настройки для D1, для дневных графиков. И, в принципе, я считаю, что лучше торговать на дневках, тем более здесь все за вас будет делать советник. Вы в это время можете заняться какими-то своими делами. Ну и время торговли, естественно, так как раз в день мы проверяем рынок, около судочно советник следит за тем, чтобы сделать доливки либо закрыть позицию. А ну, а для любителей острых ощущений, для торговли внутри дня, естественно, только лондонская связи и начало американской. Ну, как в общем и для любой системы, любой внутридневной системы. Итак, начнем с установки файлов системы. Их у нас довольно-таки много, но вам по одному, естественно, устанавливать не нужно будет. Открываете архив, который идет в комплекте с этим видео, находите папки Expert, Profiles и Templates, обводим их, Нажимаем копировать. Далее идем в папку с нашим терминалом MetaTrader 4. В зависимости от рокера она может называться по-разному. И внутрь этой папки, прямо в корень. Убираете вставить. появится У меня уже установлен, установлены файлы. Поэтому я нажимаю продолжить. И да, нужно подтвердить, если. У вас аккаунт не администратора, что вы обладаете правами администратора на обставку файлов в программные папки. Далее открываете ваш торговый терминал, куда мы скопировали наши файлы. И так как у нас будут работать советники, нужно произвести некоторые настройки для того, чтобы они работали правильно. Прежде всего рекомендую отжать кнопку советники, чтобы она была красной, чтобы советник сам не открыл ничего, пока вы не разобрались с настройками. А вообще, для того, чтобы советники работали, торговали, эта кнопка должна быть зеленой. Идем в сервис, настройки, находим вкладку советники, и здесь проставляем галочки, так как проставляю их я. Вот таким образом они должны быть у вас проставлены. Далее нажимаем Окей. А, кнопка у нас автоматом стала зеленой. Мы ее на всякий случай сделаем красной, чтобы советники не торговали. А, в общем, когда эта кнопка красная, советникам запрещено торговать, когда она зеленая, советникам разрешено торговать. Далее нам нужно открыть графики с нашей торговой стратегией. Обычно в видео, в видео по стратегиям я показываю установку индикатора на график через шаблоны, но в данном случае, так как у нас пар задействовано много, и графиков будет целых 20 штук, то нам будет проще открыть все их через профиль. Собственно, мы скопировали папку с профилем для этой стратегии, и через профиль можно открыть сразу много графиков с уже установленными индикаторами, и всеми настройками и советниками в том числе. Итак, выбираем файл, профили, находим phishing.t1, нажимаем, и у нас откроется такая вот кучка графиков, 21 штука на момент записи видео. В будущем количество пар возможно увеличится, ну и вы можете какие-то свои эксперименты ставить на других парах. Итак, у нас открылись 20 графиков, вот в таком вот виде, можете их, Распределять вертикально, можете горизонтально, как они были изначально. Можно каскадом, вот если кому-то вот так вот нравится. Можно перебирать, ну и самый это удобный способ, вот так по одному открыть один график на весь экран. И раз, два, три, перебирать по одному, переключаться на следующие графики. Вот за... обратите внимание, у нас установлены на советник, советники. Сейчас возле него крестик. Так как у нас нажата кнопка советники, она сейчас красная. Нужно сделать ее зеленой, чтобы советники работали. Но мы пока включать советники не будем, чтобы ничего у нас случайно не открылось никаких позиций, пока не разберемся с настройками, с работой системы и индикаторов. Ну что ж, перейдем к основным правилам системы. Вначале мы рассмотрим базовые правила, а затем примеры сделок, как если бы мы торговали по этой стратегии вручную, а затем поговорим о советнике, который нам помогает открывать ссылки, которые сопровождает их, поговорим о том, как его использовать, настраивать, включать, отключать, и когда, какие настройки применять. А затем несколько слов будет о дополнительных фильтрах, которые некоторые фармчане применяют к этой системе. Итак, начнем, пожалуй, с обзора того, из чего наша стратегия состоит. А состоит она прежде всего из индикатора Fishing Int, то есть индикатор рыбалка, в полном названии его упоминать. И второй индикатор у нас I -Alex Activity, то есть всего лишь на всего Два индикатора в нашей стратегии используются для принятия решений. Fishing Int строит вот такие трендовые линии по последним двум экстремумам. То есть не какие-то трендовые линии, которые там соединяют большой тренд на протяжении там, месяца, допустим, на дневных графиках. Но нет, такие трендовые линии строятся индикатором только по последним экстремовам. Для чего они нам нужны? А Мы пытаемся поймать э, именно пробой последнего движения, а именно пробой, допустим, было движение какое-то вверх, какие-то свечи, и затем резкое движение вниз. Или же наоборот было движение вниз, затем э, вверх. В общем, мы ловим пробои этих краткосрочных трендовых линий, мы ловим э, смену краткосрочного движения, а затем нам нужно ее отфильтровать. То есть... Э, не входить в сделку, когда а, есть а, какие-то не слишком значительные движения. Фильтром служит индикатор iAlexActivity. Activity. Он показывает а, вот эти вот его столбики кистограммы, показывают а, сложенные последние три свечи, а, причем сложенные математически. А, было 50 пунктов вниз, затем 100 пунктов вверх, а затем 50 пунктов снова вниз. В результате свеча будет на нуле у этого индикатора. Если же было, скажем, свеча 100 пунктов вверх, затем 20 вниз, затем свеча 50 пунктов вверх, то будет у нас, соответственно, свеча 130 пунктов. 100, минус 20 и плюс 50. То есть просто складываются математические, математические движения последних трех свечей и отображаются в виде столбика гистограммы. Ну, соответственно, если результат положительный, то столбик выше нуля, если отрицательный, то ниже нуля. И обратите внимание, в окне индикатора есть уровни. Мы их отмечаем сами. Ну, профили в шаблоне стратегии уже они отмечены. Для валютных пар в основном это. Уровень 100 пунктов, так у нас все-таки дневные графики, это нечто вроде усредненного среднестатистического нормального, нормального, а, то есть а, среднего движения трех свечей, сложенного за последние вот, три дня. А, и когда значения отлич, отличаются от нормы, то есть когда наш столбик гистограммы выходит а, за уровень, нормального движения, то есть превышает за последние 3 дня суммарное движение 100 пунктов, это служит нам дополнительным фильтром к тому, что действительно пробой был не просто так, и у нас есть наличие импульс, который может впоследствии превратиться в довольно-таки продолжительный тренд. И идея системы такова, что мы ловим длинный тренд в самом начале его, стараемся его поймать, но в то же время Фильтруем, следим, чтобы была не только свеча, которая пробила трендовые линии, но еще и выражалось это в движении, превышающем нормальное движение. То есть мы ловим импульс, смотрим, чтобы у него была сила и смотрим, чтобы у него была длина. Обратите внимание, что уровни нормального движения. Отмечены на графике. Это, естественно, для дневок и для разных инструментов они отличаются. Допустим, на золоте это никак не 100 пунктов, а 1500 пунктов. Так как у золота козеробки у нас считаются не так, как на обычных парах. В общем, в профиле уже все проставлено, но если вы будете перемещаться по таймфреймам, то эти уровни нужно менять, соответственно, на 4 раза в 2 примерно меньше надо ставить уровни. Если кто-то вдруг пойдет на недельные графике, то, соответственно, уровни нужно увеличивать. А вот, ну и следить, какая валютная пара, потому что есть валютные пары более активные, есть менее. Ну, думаю, общая идея вам понятна. А помимо того, что мы ловим тренд в самом начале, а мы стараемся удержаться в тренде как можно дольше. То есть мы не выходим при достижении какого-то маленького цепь а стараемся держаться за позицию и, кроме этого, открываем новые позиции, когда происходит вновь пересечение нового экстремума. К доливкам, к открытию дополнительных характеров мы сейчас вернемся. И еще одна составляющая системы это советник, который будет за нас открывать и сопровождать позиции, но мы его будем при этом контролировать, изменять настройки в зависимости от ситуации. Итак, каковы же правила входа по этой стратегии? Во-первых, мы ждем пробоя в одной из линий индикатора Vision Quint, из линий, которую он построил, либо нижний, либо верхний. А затем мы сразу не входим мы ждем подтверждения со стороны индикатора Alex Activity. Нам нужен столбик гистограммы, причем столбик гистограммы закрывшейся свечи, выходящий за пределы нормы. Ну вот в данном случае, вот здесь как раз образовалась ситуация для входа по евро-доллару. Обратите внимание, был пробой нижней линии индикатора Fishing Int, вот здесь. Вот здесь. Затем. Но в это же время, после того, как закрылась свеча, которая пробила наш, нашу линию индикатора. В это же время столбик гистограммы индикатора AlexActivity не был за пределами нормы. Он был в пределах нормы. То есть ничего экстраординарного не было. Мы ждем на следующий день, после того, как свеча закрылась мы можем констатировать факт, что AlexActivity Activity ушел за пределы нормы. То есть движение за последние три дня в отрицательную сторону вниз составило, сейчас скажу точно, 180 пунктов, что выше нормы почти в два раза. И это дает нам возможность предположить, что это начало движения вниз. И, соответственно, на следующий день, как только открывается новая дневная свеча, в данном случае это было с понедельника, с пятницы на понедельник, соответственно, в понедельник мы могли открыть вот здесь, на открытии новой свечи сделку и войти в позицию, войти в продажи по евро-доллару. Далее, стоп-лосс, ограничение убытков. Где ставить стоп-лосс по этой стратегии? Вообще, в целом допускаются вариации. Но рассматриваются классические методы, как установка стоп-лосса чуть выше или чуть ниже последнего экстремума, предыдущего, предшествовавшего входу. В данном случае здесь предыдущий экстремум был слишком далеко, аж 300 пунктов с чем-то от точки входа, и, соответственно, использовать было бы его неразумно. Но так как здесь был пин-бар, можно было использовать предыдущий экстремум. А либо же, либо же, что используется чаще всего участниками а, топика на нашем форуме, стоп-лосс какой, это два уровня АЛЕКС в качестве стоп-лосса. В данном случае у нас на паре евро-доллар а уровень АЛЕКС 100, соответственно, два уровня АЛЕКС это будет 200, то есть стоп-лосс 200 пунктов. А таким образом, мы закладываем в риски двойное, Движение чуть выше нормы. То есть стоп-лосс в данном случае был бы 200 пунктов. Примерно на уровне крестика, который я поставил. А где бы мы выходили? Где бы мы ставили цирк-профит? С цирк-профитом, опять же, допускаются вариации, но, в принципе, стоит для себя ставить какой-то минимальный цирк-профит на котором закрывать первую позицию, а последующие доливки уже открывать на новых уровнях и для них ставить свой цей А можно же наоборот поставить какой-то большой цейк профит и до самого разворота тренда держать первую позицию. Тут опять же вариации. Но в целом чаще всего ставят сейф профит равный стоп-лоссу то есть 200 пунктов стоп лосс 200 пунктов цик профит это минимальный цик профит напоминаю как вариант можно также использовать закрытие позиции по частям то есть половину или треть позиции закрывать на уровне 200 пунктов а оставшуюся часть оставлять в рынке тут здесь опять же на любителя да я совсем забыл упомянуть такой важный момент что иногда бывает такое что случился пробой одной из э, линий индикатора Fishing Crink, но выхода кистограммы индикатора Алекс Activity за пределы нормы не случилось. Вот в данном случае, допустим, у нас была пробита линия нижнего индикатора, э, за пределы нормы индикатор Алекс Activity не вышел, и, допустим, дальше было бы какое-то движение вверх, или какие-то доджи, то есть отсутствие какого-либо движения. И так на протяжении пяти свечек. В этом случае мы бы просто забыли, забыли про уход, забыли про, про пробой линии и дожидались бы следующего сигнала. То есть если после пробоя линии индикатора Fishenkind в течение 5 свечей нету выхода индикатора AlexActivity за пределы нормы, то мы ничего не делаем, мы про такой сигнал забываем, ждем следующего. Вообще существует правило пяти свечей, когда после сигнала вашей системы, если в течение пяти свечей ничего не происходит, она практически стоит на месте, либо там флотует совсем чуть-чуть, то такую позицию лучше закрыть, либо же если у вас какая-то отложка, то лучше ее удалить. Так как если в течение пяти свечей движение, ни против вас, ни в вашу сторону не было, то, скорее всего, этот сигнал уже не отработает, и ничего хорошего от него ждать не стоит. И давайте упомянем доливки, то есть когда можно дополнительно входить в позицию. Дополнительно входить в позицию, открывая дополнительные ордера, в ту же сторону, естественно, можно в случае того, что цена движется в нашу сторону, и появляются новые пробои, новых линий индикатора Fishing Вот это наглядно отображено на скриншоте автора э, ветки на нашем форуме про эту систему. Собственно говоря, обведенный овалом был вход, затем новый пробой нижней линии индикатора, Fishing Crint новый вход дополнительный, уже без данных обратить внимание при доливке, при открытии дополнительных именно позиций, мы не учитываем индикатор Alex Activity, только смотрим на пробой индикатора Fishing его линии. Затем новый пробой, еще один вход. И здесь зависит от того, как у нас был цикл профит для дополнительных гардероб, какой суммарный был цикл профит. Но в целом чаще всего используются нашими форумчанами вход с помощью выход извиняюсь, с помощью трейлинг-стопа. То есть, когда цена движется против нас какое-то число пунктов, мы выходим из рынка автоматически. Ну и опять же, вход на уже покупки с доливками. Красными стрелочками а вот такими вот наклонами ображены, отображены доливки. Вот можете видеть, что их происходит порой немало. Доливки стоит использовать, так как это шанс поймать как можно большее число пунктов от тренда и заработать, соответственно, больше. А, ну что ж, теперь, по идее, нужно перейти к примерам входов. Но дело в том, что наш индикатор рисует только линии в реальном времени и линейной истории не отображает. Поэтому максимум, что я могу вам предложить, это... Рассмотреть скриншоты, которые предложил нам автор. Любезно предоставил автор ветки на форуме. И здесь расчерчено то, именно как индикатор давал сигналы на истории. Синими и красными линиями отображены именно главные линии, которые рисуют индикатор. А оранжевым это дополнительные доливки, либо же новые коды по тренду, если вы... Закрыли первую позицию. Так, и перед нами золото. Обратите внимание, для него уровень Алекса 1500 пунктов новых, то есть 150 пунктов старых. А, несколько другие уровни, чем для обычных пар. А, и здесь, собственно, овалами обведены входы. А мы можем видеть, как была пробита нижняя линия индикатора. А, за... При этом индикатор Алекс был еще... В пределах нормы, а вот а, через две свечи, через одну свечу, он вышел за пределы нормы, что дало нам возможность войти в сделку. Вот здесь был вход. А далее был пробой дополнительной линии. Была возможна доливка. То есть можно было еще раз войти в позицию, открыть дополнительный ордер. А, и цена шла ниже. А здесь можно было взять много-много пунктов где-то. Чуть меньше тысячи, после пробоя еще одну линии уже больше тысячи пунктов. А, был еще один а, вход, возможность доливки. И в принципе здесь было бы больше тысячи пунктов по первой позиции, плюс еще дополнительные позиции, принесли какие-то а, прибыльные пункты. Далее, да, причем а, сопровождать позицию можно различными способами, как трейлинг-стопом, так и переводом на уровнях в безубыток то есть открыли первую позицию, достигли уровня, перевели в безубыток. Достигли уровня доливки, имеется в виду. Достигли следующего уровня, перевели в безубыток первую доливку. И можно, в принципе, перевести на уровень первой доливки еще и стоп-лосс нашей самой первой позиции, то есть заблокировать еще больше прибыли. Достигли еще одной доливки. Соответственно, перевели в безубыток вторую доливку и перевели а, стоп-лоссы предыдущих позиций на уровень последней доливки. Предыдущие имеется в виду. А, то есть, опять же, мы забираем прибыль, переводя стоп-лосс все ближе и ближе к цене. Вот. А. Также есть еще способы введения позиций. Мы о них поговорим, когда будем рассматривать настройки функции советника. Так, ну здесь э, мог быть стоп-лосс по последней доливке, если она состоялась. Э, если вы не отключали советник, решили, что хватит уже больше 1000 пунктов, достаточно. Э, если же вы все-таки не отключали, здесь мог быть убыток по последней доливке, это нормально. А так как у нас прибыли намного-намного больше. Э, и новый вход уже в покупке обведенный овалом. Здесь у нас не сразу после пробития, опять же, Алекс вышел за пределы нормы. Как только он вышел, мы пошли вот на этой свече, которая овалом введена. Опять же, возможности даривки. Не забываем, естественно, переводить предшествовавшие позиции на уровень безубытка, либо используем трейлинг стоп. Тут уже зависит от того, что вам больше нравится. Вот. Ну, мне лично больше нравится безубыток. В основном людям больше нравится трейлинг стоп. Итак, здесь при новом сигнале следовало бы закрыть все предыдущие. Здесь где-то профит был бы пунктов так 300-400, если считать с первой позиции, плюс под в дополнительный профит. И вот здесь у нас, в принципе, по нулям была бы сделка где-то. Но если бы ставили какие-то маленькие цели, то был бы и плюс пунктов 200 где-то. Далее новая позиция. Новый вход. Входим, как только... Здесь, да, на следующей свече после пробития Алекс вышел за пределы, за пределы нормы. Можно входить. Опять же, раз доливка, два доливка. И если здесь... Да, у нас советник фильтрует вот такие ситуации, когда совсем-совсем чуть-чуть краешком была задета линия для входа, то есть здесь он бы не вошел на вот этом вот пинбаре. Чуть позже, когда мы будем рассматривать советник, вы поймете, почему. А вот, и с новым входом, здесь, если раньше по трей стопу не выбила позицию, мы бы ее закрыли с прибылью где-то пунктов 300-400, чуть больше возможно. По скриншоту считать не очень легко. А дальше, Здесь у нас был вход опять. Доливка. Ну, здесь вот автор нам пометил, что если бы перенесли позицию без убыток, был бы без убыток. Если бы не перенесли, то, возможно, был бы стоп-лост сработал по второй доливке. Потому что здесь мы сразу почти долились после почти сразу входа в позицию. Примерно на одном уровне. Далее... Далее у нас вот такая большая свечка дала возможность для нового входа. И, а, извиняюсь, это ее автор пометил, как безубыток или лось. А, ну, здесь, да, скорее всего, был бы стоп лосс так как цена сразу же пошла вниз. А, но это нормально. А был бы, да, почему безубыток или лось? Если бы мы вошли во время пробития линии, то здесь был бы безубыток. А если бы мы вошли после закрытия свечи, а то был бы лосс. Различные настройки входа при, после пробития есть в советнике. Тут уже, опять же, возможность выбора. Вот, ну, как я считаю, лучше войти чуть позже, на увереннее. А поэтому лично у меня бы здесь был, был бы стоп-лосс. Ну, ни одной системы не бывает без стоп-лоссов. Это нормально. Дальше. Здесь а, еще один вход, и опять же, а, скорее всего, был бы стоп-лот. Или же без убыток, зависит от того, как вы вошли в сделку. Еще один вход, и много доливок. А, ну и здесь последняя доливка выбилась бы по стопу, но перед этим мы много-много раз а, оказывались в прибыли, в целом, позиция вот эта принесла бы а, вместе с доривками около 1000 пунктов. Я имею в виду суммарно все позиции, все ордера. А, ну и здесь у нас а, после пробития еще один ход непонятно, что было бы. И еще один скриншот, опять же, с зоотом, но уже с H4, а, то есть а, с графиками 4-часовыми. Здесь обратите внимание... У нас уровни на индикаторе Alex Activity уменьшены в два раза, то есть 750. Соответственно, если вы торгуете на h 4 собрались торговать, то то, что указано на дневках, для всех пар, в принципе, уменьшаете в два раза эти уровни. Ну, здесь, в принципе, аналогичная ситуация. Даже, так как золото весьма волатильный инструмент, в принципе, ситуация даже лучше, чем на дневках. Входы приносят прибыль практически все. И все идет хорошо. Но обратите внимание на H4. А в целом, если вы будете торговать, то торгуйте только волатильными парами, такими как золото, такими как евро, иена. То есть парами, у которых большая амплитуда движений за день. Потому что иначе вам будет немножко не хватать возможностей для прибыли на H4, которые есть на дневных крапках. А на волатильных инструментах их на H4 более чем достаточно. И да, обсчитываемые бары для H4 в индикаторе Fishing Pint стоит значение 4. Для дневок лучше 3, как у нас стоит по умолчанию. Ну что ж, надеюсь, вам в принципе понятно, как ходить по системе. Сейчас мы перейдем к советнику, к его функциям. И разберемся, как его настраивать, для того, чтобы он за нас торговал, и как изменять настройки в зависимости от того, что мы хотим получить, в зависимости от того, что нам в данный момент нужно, какая ситуация у нас с позициями. Прежде чем мы перейдем к разбору того, как работать с советником, давайте упомянем то, что есть еще у нас в архиве нашей торговой системы и также дополнительные фильтры, которые некоторые применяют для работы с ней. Прежде всего у нас есть а, скрипты. Скрипт — это функция, которую вы перетаскиваете на график, а, и она выполняется только один раз. Только один раз выполняется алгоритм. А, bot frozen, bot knock knock, bot no buy, bot no sell. В принципе, из названия уже понятно, для чего эти скрипты, а, но по... Бот но no buy, бот на no sell — это запрещение советнику продавать или покупать, в зависимости от того, что если вы сейчас выбрали какое-то направление одно и не хотите, чтобы если тут произошел разворот рынка, чтобы советник не открывал противоположные позиции. Бот frozen при применении графику запрещается открытие позиции и на buy, и на sell. То есть на конкретном графике вы вместо того, чтобы заходить советники свойства Общий, разрешить советнику торговать, убрать галочку. Вы вместо этого просто перетаскиваете э, скрипт на график. И, собственно говоря, советник у вас торговать больше не будет, пока вы снова ему это не разрешите. Ну, Кому-то удобнее. И бот-кнок. При перетаскивании на график он снимает все ограничения на открытие позиций. То есть, э, какие, если вы устанавливали э, в настройках советника, чтобы... Еще раз настройки не есть, ничего не менять. Обратите внимание, что во всех криптах есть параметр magic. Что такое magic number? Это числовой код, с помощью которого советник определяет, что позиция принадлежит именно ему, а не какому-то другому советнику, либо открытому ручную ордеру. У открытых ручных ордеров magic number 0. Вы его не видите, это по умолчанию. Это так для того, чтобы вы знали. Вот. то есть, если вы хотите, чтобы скрипт применился именно к позициям, которые открыты советникам, нужно, чтобы Magic Number в скрипте и в настройках советника совпадал. Подробнее о том, что такое Magic Number, есть видеоурок на YouTube. Я записывал, кроме меня, его никто больше таких уроков не записывал, поэтому в поиске на YouTube в объеде Magic Number найдете. Также он есть в составе видеокурса Forks на Автопилоте. Тоже можно скачать с нашего сайта, абсолютно безвозмездно. Это что касается скриптов, которые у нас есть в комплекте с стратегией. Далее дополнительные фильтры. У нас а, есть а, еще в комплекте такой индикатор, как Entropy.MACD. Им практически сейчас ветки никто не пользуется, но в принципе, если вам он интересен, можно его использовать в качестве фильтра вместо Алекс Activity. Также есть индикатор а, Fishing Indicator ZZ, Fishing ZZ, а он строит те же линии, но уже по а, максимумам, минимумам зигзага. А, ну, кому-то такой вариант больше нравится. Вот. но ну, мне больше нравится исходный вариант а, Fishing Int индикатора. Также можно торговать на индикаторах на графиках Ренка. О графиках рынка можете посмотреть, у нас есть на сайте стратегия Forex Driver, в ней довольно подробно рассказывается о таком типе графиков. Ну, это опять же на любителя, это для торговли внутри дня в основном, чтобы исключить шумы. Также есть возможность выхода по скользящим средним, по пересечению скользящих средних, но в принципе для днебок это лишнее, это уже возможность поиграться для любителей внутридневной торговли. Естественно, для разных пар, для разных таймфреймов подбирать э, параметры. скользящих средних стоит вручную, стоит подбирать отдельно. Также есть возможность задать фильтрацию по индикатору CCI в настройках советника. Но, честно скажу, я считаю эти дополнительные фильтры лишними. Это уже только для тех, кто очень хочет торговать внутри дня, а, что, опять же, на мой взгляд, пустая трата времени, когда можно торговать на дневках, с таким же, даже большим успехом. Что касается настроек индикаторов, а, так как у нас присутствует исходный код, причем исходный код не просто в виде кода, но и с комментариями, причем на русском языке, автор стратегии, то для вас не составит никакого труда а, просто открыть, находите, ну, допустим, у вас интересует Fishing Print его настройки, открываете MQ4 файл из архива с комплектом системы, а, и здесь... Где видите экстерн надпись? Это внешняя настройка, которую вы можете изменить а, в терминале. Список индикаторов, FishingCint, допустим. И вот здесь эти настройки. Их довольно много, но какой-то а, сложности нет. В основном там настройки отображения а, линий ширины, цвета. А, можно причем использовать, а, настроить индикатор так, чтобы будут отображаться а, линии из других таймфреймов. Например, вы торгуете на 4, хотите отображать линии из дневок. Вот, И можно включить сигнализацию при достижении ценовой вытеклений. И опять же настроить все. Вот, открывается MQ4 файл. Здесь все по-русски обозначаются настройки. Что какая настройка значит. Ну, в индикаторе Alex Activity такого нет, но там, собственно говоря, и настраивать нечего, кроме количества дней, которые берутся. Для расчета настраиваем мы только уровни в зависимости от пары. И период 4 увеличиваем для h4. Вот в принципе и все, что там можно настроить. Ну что ж, давайте теперь перейдем к нашему инструменту, который делает эту систему именно полуавтоматической. То есть с минимальным вмешательством вручную. Это FishingBot. Наш советник для полуавтоматической торговли. Чтобы он работал, у вас должны быть настройки в разделе сервис, настройки накладки, советники. Должны галочки стоять, как у меня. И должна быть кнопка советники зеленого цвета. Вот с таким маленьким значком play. Для того, чтобы советник мог открывать и закрывать позиции. Далее, советник, терминал. У вас... Должен стоять на VPS, это крайне рекомендуется. Что такое VPS? Это удаленный сервер, что гарантирует постоянную работу советника, бесперебойную. О работе с VPS у нас есть на сайте отдельный урок, там как в текстовом виде, так и в видео, как это все настраивать, как устанавливать, стоит это удовольствие недорого рублей 200 в месяц что-то в этом роде точно не помню вот и в целом даже если у вас пропадет интернет если у вас отключат электричество советник все равно продолжит работу так как он находится не на вашем компьютере а вы всем этим делом можете легко управлять в принципе идеальный вариант установить терминал на VPS а его копию то есть тот же самый терминал можете например, папку скопировать с VPS на домашний компьютер запускать но без советников то есть чтобы вы видели позиции видели что происходит на графике но если нужно изменить настройки советника переходите на VPS вот это в целом рекомендация но в разделе справка под видео с этой стратегией будут будут ссылки на урок про VPS не беспокойтесь итак переходим к настройкам советника Здесь, в принципе, тоже, так как советник писался нашими фармчанами, все по-русски. Пауза, задержка инициализации в миллисекундах. В принципе, это не меняйте. Параметры расчета лота. То есть, да, здесь есть функция money management, что весьма и весьма полезно будет много. Здесь можно поставить единицу или двойку. Если стоит единица, то будет фиксированный лот, который указан ниже в параметре «Лот». А если же стоит двойка, то будет включаться «Мани-менеджмент». То есть автоматически будет рассчитываться лот, исходя из размера вашего депозита, установленного на риска. Если автоматически у вас стоит расчет лота, то вот в процентах от депозита риск на сделку вот по умолчанию стоит 2%, можно уменьшить до одного или поставить какое-то свое значение. А, RPP — это размер стоп-лосса для каждой сделки. type это метод, как будет рассчитываться money management, исходя из баланса, если стоит циферка. А, да, в теме на форуме есть вот такой вот листочек, где расписаны подробно все настройки советника. Далее у нас идет, вот сейчас внимательнее, идет важный блок настроек, как у нас будут открываться позиции. Globe, Open, pos параметр. Если стоит True, то советник будет открывать и главную позицию, и доливочный, а если поставить False, то будет открываться только одна позиция, без доливок. Дальше. Максимальное количество ордеров. То есть в сумме с доливками, сколько всего может быть открыто под одновременно на данные валютные. доп. коэффициент лота это коэффициент, с которым будут открываться дополнительные позиции. Если 1,0, то такие же, как и первая позиция. Если 0,5, то в два раза меньше лот будет использоваться. Если 2.0 в два раза больше и так далее. Я думаю, суть вы поняли. В принципе, вот желающие могут даже поиграться с размером лота в дополнительных позиций, с увеличением, уменьшением. Reverse Open параметр у нас отвечает за открытие, и реверсивное открытие Post, то есть сигнал на Buy открывается sell, сигнал на sell открывается Buy, ну, для любителей теории конспирации. Далее идут настройки отображения, собственно говоря, дополнительной информации. Также настройки можно, описание настроек, можно просмотреть в коде советника, он в открытом виде. Открываете двойным щелчком мыши MQ4 файл и вот он отображается здесь показывать окно с информацией о лоте, когда открыты позиции, шрифты, в каком углу и так далее. Дальше параметр отступ дельта это расстояние после которого открывается ордер после пробития линии, то есть не сразу, как только вот прям линию коснулся, коснулась цена, а через 10 пунктов после открывается ордер, чтобы избежать шумов на рынке. Далее стоп-лосс и цейк-профит, тут ему все понятно. Открытие противоположных э, позиций в случае, если рынок разворачивается. но ну, можно запретить открывать buy и sell, если разворачивается рынок. И не отрабатывать первые ордера, если вы открыли систему, запустили, а там, скажем, ситуация, а, что уже поздно входить в рынок, а, чтобы советник а, не открыл этот ордер. Далее служебные параметры проскальзывания, число попыток открытия позиции, magic number, использовать ли звуки при открытии позиции, ошибки и так далее. Параметр использовать текущее время, use current time. Если отключен, то продолжение работы по открытию на текущей свечи после открытия. Если же включен, то ждет Именно открытие следующей свечи. Иногда это бывает полезно. Дальше у нас идут параметры трейлинг-стопа. Включить тип трейлинг-стопа. Если стоит один, то кимовский трал с шагом, трал по ТР, трал по фракталам, трал по МА. И параметры для трейлинг-стопа. Для различных типов трейлинг-стопа. Далее параметры без убытка. Использовать без убыток. Включить, выключить. Опять же в коде все написано. Uh, уровень профита. Level Profit параметр. Уровень профита в пунктах, uh, которого должна достигнуть позиция. Для того, чтобы ее стоп-лосс был переведен на уровень без убытка. И параметр Level With Loss. Уровень без убытка в пунктах... Uh, после того, на который будет принесен стоп позиции после того, как ее профит достигнет этого уровня. Ну, то есть, а, сколько? 0 плюс 15 пунктов, как по умолчанию, 0 плюс 30 пунктов. Ну, это как бы поставить. Далее, для тех, кто использует параметры выхода по EMA, для тех, кто их применяет для выхода, параметры выхода по CCI, определение пробития линии, То есть, когда входить в позицию после пробития линии, здесь несколько видов по high-low, по bid -ask, по close предыдущей свечи. Ну, опять же, какой-то сильной разницы не будет, но для любителей поэкспериментировать можно. Так, ну, настройки отображения линий, фильтр открытия по MA, опять же, для тех, кто интересуется фильтр по ветер для любителей весей. веса фильтр по другим индикаторам да, фильтр по алекс здесь должны быть настройки такие же как стоят у вас по индикаторе алекс Activity. и далее есть еще из интересного время работы для тех кто торгует внутри дня соответственно стоит установить только Время, когда могут открываться ордера европейскую и начало американской сессии. Вот, и параметры для индикаторов, если кто-то использует дополнительные индикаторы, фишинг ЗЗ, допустим. Вот, собственно говоря, и все по параметрам советника. А чтобы понять, чтобы понять, не запутаться в параметрах, прежде всего, проверьте его на тема, счете. Поэкспериментируйте, так как можно довольно-таки легко запутаться, и он вам на открывает лишних позиций. И в обязательном порядке читайте тему на форуме по этой стратегии, хотя бы последней странице 10-15. Ну естественно, первый пост, потому что я не могу отобразить в видео все примеры, которые выкладывают люди все нюансы, которые обсуждаются, потому что кажется что-то а, понятное всем, а на самом деле люди задают вопросы, а, им отвечают, и это вам даст большее понимание этой системы. Вот а Для просмотра вложений на форуме вам нужно будет зарегистрироваться на нашем форуме. Это бесплатно и занимает совсем немного времени. Что ж, на этом все. А, смотрите, читайте ветку на форуме. Торгуйте вначале на демо, чтобы понять, как все работает, чтобы разобраться с функциями советников. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Павел с сайта До встречи в новых видео. Не забудьте подписаться на наш канал на YouTube. До свидания.